Всем привет, вы на канале Ростексена, в этом ролике мы поговорим об игре, которую запустил Геетайо. Это не очередная игра, в которую нужно вкладывать деньги, а бесплатная. Это скорее игровой турнир, а не криптотрейдинг. В этой игре может заработать каждый, просто поиграв и потратив немного времени. Основной цель этого турнира – привлечь новую аудиторию и потенциальных трейдеров в биржу. Призы тоже очень щедрые, и биржа вполне способна проводить таких ивентов каждый месяц. Поэтому каждый месяц маркетологи биржи придумывают креативы, которые дают возможность новым пользователям войти в этот рынок. Данный турнир тоже является одним из таких ивентов. Ваша задача в игре – найти трех одинаковых икон монет или токенов и таким образом собрать все лежащие карты на экране. Как можно вы быстрее это сделаете, тем больше вы подниметесь в рейтинге. В игре есть несколько уровней, которые изменяют друг друга после прохождения левела. Чем дальше вы проходите, тем сложнее уровень. Хотя там только два уровня. Но чтобы начать играть, вам надо обязательно установить мобильное приложение, потому что играть можно только с телефона. А мобильное приложение вы можете установить в App Store или Google Play Market. Среди участников, прошедших оба уровня, будет разыгран один победитель, который выиграет один биткоин. Иными словами, вам не надо быть самым лучшим игроком, который прошел за короткий срок времени, чтобы выиграть главный приз, а просто закончить оба уровня. Джекпот получает один из игроков случайно. Повторюсь, не надо быть самым лучшим, а нужно просто пройти оба уровня. А также 20 лучших участников рейтинга будут от для разделения призового фонда размером 2800 долларов человек который занял первое место в рейтинге турнира получит 1000 баксов второе место получит 800 баксов третий 500 баксов начиная от четвертого до десятого уровня получит 200 баксов от одиннадцатого до двадцатого места получит 100 баксов а если вы вообще не попали ни в один из этих категорий, тогда у вас все еще есть шанс выиграть приз. Среди всех участников 50 рандомных игроков смогут выиграть 10 баксов, кто прошел хотя бы первый уровень. Биржа очень щедрая и такие ивенты проходят каждый месяц, пусть и не в таком формате. Это один из причин, почему стоит торговать на этой бирже или же начать интересоваться криптой. Во-первых, интересно, а во-вторых, можно неплохо заработать. Gate.io входит в топ-7 самых лучших криптовалютных бирж во всем мире, а также имеет большой выбор торговых фар, адекватную торговую комиссию и есть куча других преимуществ. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг-комиссии. Установите мобильное приложение Gate.io и участвуйте в этом ивенте вместе со мной, пока она не завершилась.